Ребятки, я только что прошел драку с амбалами Джокера, и... Нет, не отличаем, я только что прошел, короче, драку с этими двумя амбалами, головорезами Джокера. И это... Продолжаем, короче, мы с вами, кстати, забыл поздороваться, всем здорово, с вами я, Ванёк, мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Асайлум Готи, я прошел ту сраную самую ту странную миссию, которую я пройти никак не мог. Продолжаем, короче, играть мы с вами в Batman Arkham As Assilium Продолжаем. Да. Square Enix. Я тут с Оракулом поговорил, и она сказала, что... Я ей сказал, точнее, что только одна личность на острове способна синтезировать из этого растения, которое, то есть, Джокер использует в своих... Эм не очень таких лицеприятных, эм, короче, не очень лицепри... таких лицеприятных э, исследованиях что только одна плюш сможет тебе помочь. Ага. Ну да, только одна, она только Айви и все. Ай, блин, опять что-ли проходить, ну блин. Ладно, короче, пройдем заново это, это задание бой с этими двумя амбалами, пройдем. Нужно было, чтобы они разогнались, и вот замедля... замедление было бы, и вот когда вот... Ой, блин, я упал. Это, если одно замедление произойдет то это значит, что один из них готов уже, так скажем, к... Убийству самого себя. Конечно же, говорить, что на Ютубе запрещено. Ай, блин, Сикен, Саркода, блин. Бетаранг надо активировать. Мульти Мультибеттаранг, да? Под одного-два. И во второго-два запустим. Ай, блин, черт. Готов уже? Дебил! Блин. Вы ч ⁇ дураки, что ли? Ребят. Ч ⁇ вы дураки что ли, вы себе эту а, усложнили задачу. Вот, сбился его напарника. Джейк, ты ч ⁇ он? А ты ч ⁇ тот? Раз... Раз... Бара, раз Барабан блин. Тут. Ну давайте, на Бетна охотитесь. На меня, ага. Джеймс, тот тоже, закройте вы уже, блин. Ребята, у одного уже, у черненького уже два деления жизни, а у беленького только уже еще продолжается три. О, нормально. Не, он продолжает, все еще три у беленького. Я их пока бета-рангами вывожу из себя, они должны это... Ай, блин, черт. Вот так вот. Вот так вот надо это делать все, Вот так вот это делается. Ага. И сейчас на тебя, на, на Джеймса. С там уже хватит. Раздолье это, Ага. Опять ждать. Не, ну, у них у всех сейчас по две с половиной жизни, и у Джеймса, и у Тодда, так скажем, я их так назвал, почему? Да просто, имена понравились, ага, американские, английские, имена, ай! Он прошелся просто рядом, и все. Тот, давай сюда, или Джеймс, давай сюда. Давай быстрее сюда, а. Ай, больно, чёрт, Тот, больно же. Джеймс тоже не делал мне больно, не надо, пожалуйста, спасибо я их так назвал почему? Да потому, что мне просто имена понравились, да и тем более у этих психов не особо так с именами. В этой игрушке особенно. В этой игру у них у всех у этих психов игры нет просто никакой и имени. Имен нету. О, во, вот это вот я люблю, вот это вот так. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Он 15 секунд мне сказал, можно на мне посидеть. Спасибо, Брюс. 15 секунд. Ладно, одного-то мы завалим сейчас эм, с вами, ребята, Джеймса. А, нет, точнее, Тода. А Джеймс, как, что с ним вы спустите? Да мне, собственно, Ай.. Пофигу. Мне пофигу, что будет с Тодом. Реально. Или наоборот. Сейчас тот завалим и будет останется только Джеймс. Нет. Джеймса завалил. Ай, тот. Спасибо, что завалил Джеймса. Всё. завалили джеймса бац. Бац, бац бац бац бац бац сейчас будет тот горевать что брата нету братишку завалили братишку раздолбали а -а -а. да сейчас тот будет реально тосковать по нему ну а что сделаешь Нет уже братишки не осталось а тот не осталось, Братика, меня не, нету больше. И у меня братишка ушел от меня. Самый лучший он просто бро ушел от меня. Ну ладно. Ну меня только зовут бро, немножко по-другому, не Джеймс, не тот, а Джек. Вот, Джек, реально, мой настоящий бро был. Был, остается, останься есть, навсегда. У него последняя жизнь осталась. Тот, ну давай, блин, ну давай уже, блин, ну давай уже ты тот. не лёшник. Вот все. Раздам, буш. И вот. Ну что ж, производства титана это не садах. Фабрика Титана уничтожена, но Трокер сбежал с таким запасом, что у нас будут серьезные проблемы. Оказалось, хуже уже не будет. Для производства титана использовали ядовитое растение. Оно ключ, и на острове есть лишь один человек, который сможет мне помочь. Помалой. А я думаю, что ядовитое а ключ поможет. Ага. Если растение в опасности, оно меня подслушает базе данных есть образец ее феромонов она где-то в садах и я ее выслежу через шахту лифта не пробраться mm -hmm. придется вернуться, вернуться назад, назад. Так. Ага. так тут шахта лифта ну да придется видимо, вернуться назад как догадался до этого, всего Брюс. ай так так, Джокер ушел сюда, вроде как. Я отсюда. Так. Вот секвенатор надо было прокачать и вс. Нужно перебраться через расщелину. Да. Ай, Эф! черт, Постери. Так, так. А.. Ищи. Брюс, еще раз секвенатор кода используется как? Не вари. Не вари? Нет. Ч? Ч за? А, араху, а это чё? это такое что це за такое что это что це за такое это тер тросанет про на enter продолжим так не понимаю на чего он не нужен ну, попробуем как бы Восемь. Выбрать... Тр... Так, трасанет. А, вот для чего. Теперь можно искать в саду не шкафа. Так. Так, так, так, так, так, та там пам пам так, парам пам, -пам, -пам. Там. Так. Куда бы... так, так, так, так, так, так О, а может быть, куда им сюда? Готов ну, готов, Ридлер. Ага, Нигма. Готов. Загадочник, ты ч ⁇ ну Давай, свои загадки. Пока я бился с монстрами джокера, он сам времени не терял. Да. Так, тут бежать прямо надо, так. Как по мне, нужно вот так вот здесь сделать. А, это... Шок и трепет. Сталь, доступны испытания шок и трепет. Ту что? Хорошо, я, я, я, я Плющ. Да, я знаю, что он нас нашел, но я не дам вас во Лучше убью его. Плющ. Я знаю, доктор Йенг вызывала мутации, чтобы получить вину. Да. Мне листья нашептали, что злодейка за это поплатилась. Угу. Ты должна помочь мне изготовить противоядие. А зачем мне? Пусть Джокер веселится. Хочу посмотреть, как ты корчишься. Ты слишком долго была в темноте. Все растения на острове станут такими же, если ты не поможешь мне. Где-то на острове есть такой цветок. Только он может справиться с Титаном. Где его найти? Да, где? Да нет. Я не думал. Возвращайся в камеру. Я и не знал. Я буду ждать. Не, ребят, мы с вами будем проходить Бэтмен... Бэтмен, мы будем, короче, сами, ребята, играть. Том, Я обнаружил недалеко от пещеры дверь, но она крепко заперта. Должен Бат... быть другой вход. Я оставил Кэша в поместье. Посмотрим, может быть, он знает, где держит Крока. Я буду играть, кстати, в одну игрушку Бэтмена, а потом, ну, на... на стриме, наверное, даже так. Надо на Архам Восток, так. А как они... Тут? Как они сюда прибежали, блядь? Как это, как, блин, они сюда пришли? Новая Приблуда Бэтмена, ага, знакомьтесь. Новая Приблуда Бэтмена, знакомьтесь. Синяка будет, ага, уважаем. Лога вокруг надо найти. Так. Про... Трофея Ридлера их нету. Тут нету, нету, нету, нету. А да. так надо. Так. Не, а может быть надо сюда на самом-то деле. Так. Это вроде похоже на лоб вок и Немножечко малясь по-малу. Так, что тут? Это заброшно. Да... До... Ребятки, мы с вами до заброшки дошли. Ай-ааа! А я думаю, что мы уже дологовый кок дошли. Ребятки, как я ошибался, мне раз, два, три. На загадку посмотри. все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке. По старинке здесь есть. Ну да. Не. Тут реально все на сплях держится. В в пыль. Крюк здесь не поможет. Похоже придется карабкаться. Карабкаться? Ну, ну да. Ай. Ай. Не могу. О, нет, сумма. Так, сюда не надо. Туда наверх не надо. Так. так. Сейчас может только реально, ради загадок Гридлера играть в эту игру, потому что, ну, я не вижу больше просто смысла, как бы... еще Так. Стоп. Так, надо на тап. Не, ладно, я нормально вышел. Так, надо на тап посмотреть. Да, я сюда иду. Вентиляция бот-сады. Ой, я чё, я Ридлера видел, что ли? А, похоже, опять не его. что то другое я видел. Так. Ага, чё у меня есть? Что у меня присоски есть? Это вы продумали? Ага. А что у меня присоски есть? Это вы продумали или нет? Ребят, я на вашем месте бы всё продумал, быть, честно говоря. Да все, я на иду. А, опять этот район защищает. так. А, трэйн. Да? А Годена, ребят короче видимся потом нет даже не потом а сейчас будут проходить и опять же сечать тут это место Ага, а с чего ли это я обязан быть, а? Именно Брюс Уэйн. Lander, я его больше не вижу. У нас все под контролем. <finely note> uh -oh. Не, надо на левый контроль был и на правую кнопку нажать. А по -а черт! Жонка. Ага, я тоже думал, Джокер честно говоря. Утром, не так там три еще три раз нет тут четыре Так, сейчас тут левый контрол и правый кнопку. Так, тут на F надо. А! Я их... <плес> а а Гонору-то было, блядь! Их осталось только трое из 18, ребят. Реально. Столько раз пытался... Левый Контрол и правую кнопку «А» да, блин, дойдешь, ну точно Одного так... Так, стоп, а тут один? Да, один остался Я стал. Я не Ага. Блин, подарочек оставил. Ага, конечно, Джокер, блин. Айви, да не, помогу ей. А что тебе, Джокер, надо, а? Нафиг тебе это надо, спрашивай. Ай, чё? Ну блин, ну спасибо. Блин, ну спасибо. Yeah. Айвин блин Ч ж ты будешь с ней делать, допал Я первый раз эту игру играю, поэтому Так Топ на дна тап Так Остров Архам Восток Тап сюда дам на восток выходим на пробел Жмем О. Не, не, не, не, не. Ни... Посхоже на плющ, титан действует как-то иначе. Да. Ее цветы растут. Они скоро выйдут из-под контроля. Из не, Ни. не, Ни. не, ни, нефигасие ни, ни, ни, ни, ни, ни какие б... Бли, блин, блин цветущие. Ага, продолжают мутировать. <свят> так, сейчас. Посмотрим, чего надо делать. Так. Кажется, в этом... Так на тап. Так сгенерировать. Это на Архем Восток, это на ближайшие. Ручки год. споры вроде тех, с которыми плюс в прошлом году напала на Гота. <связь> да блин, дейди, да фигам, короче. Псих, ты чё? Ты меня напугал. И ты тоже, кстати, меня пугаешь. Вы все психи меня пугаете, ага. Ясно сейчас, понятно. Подорвать так. Так надо, надо, надо, надо, надо на X так это ну не атакуем потому что они нас не атакуют хотя бы хорошо на x надо на на надо, надо на x надо на так архем восток вот закрыт путь, путь сюда вот, в особняк архем восток закрыто -то. сюда тогда идем Раз тут основной вход-то закрыт, ну. идем вот сюда. Раз основной вход закрыт, то кто нам помешает воспользоваться второй раз входом? Вестибюль особняка. Так, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо. А, прямо идти? Арнам Кэшем в особняке Архем надо поговорить, так. Тут тоже черт его дерево Тут тоже загадка. Головоломки. Тут тоже. Mm -hmm. uh -huh. Вот и наха маха маха Куда цепляться? Так я не вижу так, что Нет, секренаторам не надо. А, вот тут вот так. Просто... Не, вот с этой вот приблудой нам реально проще простого стало везде все делать. С этой приблуда нам реально стало проще все-все-все-все делать. Ч ⁇ тут такое? Приблуда под названием троса. Мед, Так. На Х. Нет, она так. Нет, должен ничего выше поднять. Должен ничего выше. Нет, а там не надо сюда. Блин, пал. Туда надо, черт, или нет, или надо в другую сторону. Не, я понял. Я знаю, что надо выжить. А, на Э нажать. А, вот тут вот тайная комната есть, которую плюс не проболотил. Не Ай, ай. Главный зал. Кто у нас тут в главном зале? Я у нас тут в главном зале, ага. Так, стоп, надо на посмотреть, посмотреть, посмотреть. Ай, чёрт. Это уже куда сложнее, честно говоря, чем было. Да. Ай. Блин, да назад надо. Сейчас посмотрим, куда можно дальше. Так. Сюда ладно. Здесь ладно. Так, л-палы. Что я тут думаю? Может было бы пригнуться, но пройти сквозь эти заросли, честно говоря, как-то трудноватенько. Вниз. Сейчас посмотрим. Ребятки, извиняюсь. Извините, ребята. На этом, пожалуй, мы заканчиваем с вами на сегодняшнюю серию Бэтмен Архам В день будет выходить, кстати, по одной серии. Бэтмен Архам Асайлум, Бэтмен Архам и Бэтмен Архам... Arkham... Короче, Бэтмена будет выходить по одной серии. А почему я 0% прошел? Ладно, короче, ладно, ребят. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Бэтмен Архам пока Пока.